Я приветствую тебя на своем канале Тараторка, и тема сегодняшнего расклада будет звучать так, какую дичь с вами хотели сотворить ваши враги. Я думаю многим интересна и актуальна да, на данный момент эта тематика, потому что многие из вас, из вас кто защищается да, кто там в социуме, где-то на работе или, не знаю, в компании какой-то людей. Будь то, например, магические какие-то, да, моменты, моменты с глаза и все остальное после подкладов. Ну, я уж не знаю, там, на что фантазии кого хватает, да. Кто, в зависимости с каким опытом пришел на этот расклад, все мы хотели бы знать. Иногда нас а, накрывают сомнения в том, что а правильно ли я сделал, что отстоял там позицию, где-то возможно выплеснул свой гнев на своего же обидчика, да? А, и правильно ли я сделал, что привело собственно к тем последствиям, да? Которого имеется сейчас Не напрасно ли это? Может, и я сгоряча это всё, как бы, да Не разобравшись толком в ситуации Может, у кого-то какие-то там Свои обстоятельства были да? И слишком ли сильно я Среагировал В той или иной ситуации Может быть, как бы да а Мой враг Он и не враг вовсе Может, он такая же жертва, как и я Да Жертву обстоятельств. Ну, я думаю, каждого из нас э, посещала такая мысль, да, и не раз, и не два. Некоторые даже эту мысль воздвигают на пьедестал вместо себя самих, да, и продолжают терпеть какое-то к себе потребительское отношение, хамство и так далее, да. И допустим Те финансы, которые бы вы могли получить Перешли к вашему врагу За счет подкладок или здоровья да? Это все ну, Норма вещей И сам виноват Сама виновата Как вот это да? Такое немножко извращенное мышление По отношению к самому себе да? Ну силу там не знаю, Воспитания Или продиктованное Вот это вот Общественное мнение, да, которое мы привыкли всегда ставить на первое место, настолько нам промыло мозги, что мы уже себя теряем. Поэтому я считаю, что вы все должны услышать для себя этот расклад. И Неспроста я так это назвала, да, какую дичь с вами хотели сотворить наши враги, да? Вот это, я думаю, развеет для многих все ваши сомнения. Итак, как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк, проявляйте себя, оставляя комментарии различного характера, да, у кого какие истории, кто что хочет услышать в последующих раскладах, какие вас темы интересуют. Опять же, тайм-коды все будут указаны ниже. А мы начинаем. Давайте. Первый вариант. Второй вариант. Третий. И четвертый. Напоминаю, какую дичь с вами хотели сотворить ваши враги. Давайте. Первый вариант. Я вас приветствую. Ну, тут как бы можно и не разноусоливать, да, лишний раз. Но я постараюсь растянуть на, не знаю. максимально возможное да, время. Смотрите, тут как бы, если бы вы не вмешались, не защитили себя да, каким-либо образом, вы сделали верное решение, но на самом деле вы даже запоздали со своими действиями, да, контрдействиями, потому что, ну, вас уже, как объяснить, вас хотели по ветру пустить, вот честно, хотели пустить вас по ветру. Я не скажу, что ваш прах по ветру пустить хотели, да тут об этом я не могу судить пока что, да, по этим картам. Ну, дальше мы еще будем вытягивать и дальше будем углубляться, но тем не менее, смотрите, это было неспроста сделано. А, не то, что у вас там враг как-то пытался добить или как-то вообще действовать на вас, да, негативно, а я имею в виду высшие силы, они много раз подсказки вам давали многочисленные люди, возможно, да, ваши, ну, ваши настоящие качественные друзья, там, близкие люди ваши, они вам, возможно, давали какие-то знаки то, через, эти, через этих людей, да, вы слышали какие-то фразы, там, в свой адрес, что слушай, ты немного ли позволяешь, там, да, с собой помыкать и так далее. И вы, на самом деле, привыкли себя ставить как-то, знаете... Не в позицию жертвы, а, скорее, слишком добры вы всегда по отношению к э, другим людям. Даже если вас ущемляет, вы чувствуете, знаете, э, некое, некий дискомфорт, вы всегда будете надевать маску доброжелателя, да, человека, который, ну ладно, ничего страшного, он же не знал, она же не знала там, да, каких-то ваших обстоятельств, вашего самочувствия, да, вашего, в принципе, отношения к каким-либо вещам, мировоззрения, да, вы всегда стаете на защиту в позицию вот такого защитника какого-то другого человека и его правда вас не, не интересовали до, до сего момента, ну до того момента, да, пока вы вот нас не ткнули, что называется как котенка в саку, да? вас не, не, ну про таких как вы вот честно можно сказать, вот с, ей ссышь глаза, а ей божья роса, вот как бы жестко это ни звучало, если вы действительно выбрали этот вариант, неспроста же это все происходит. Вас обучали, э, как бы объяснить, вас обучали, пытались высшие силы обучить э, самоценности, понимаете? Чтобы вы не э, продолжали вот этот весь фарс, понимаете? Не нужно никому, в первую очередь, на самом деле вам это вообще абсолютно не нужно было. И все дошло до такого состояния, когда у вас э, не единожды, скорее всего, да, растаптывали грязь, даже близкие, возможно, задевали ваши права какие-то, да, какие-то ваши устои, да, вы все прощали спустя рукава вот эту всю ситуацию. <свы> не чтобы на тормоза, да, вот это все. Вы наоборот, как бы, да, ну ладно, ладно, человек. Защищали его в своих, как бы, мыслях. Это неправильно, на самом деле. Позиция это потребительское отношение к себе вообще терпеть ни в коем случае нельзя. Даже если вы там, не знаю, у вас нету каких-то... Ну, не случилось так, что вы возможно не смогли получить какое-то должное образование там, да. Хотя в нашей стране на самом деле, мне кажется, это очень сложно в наше время, да, получить должное образование качественное. В силу многих факторов я не пытаюсь сейчас никого унизить, да, преподавателей я уважаю, но... Мы все сами знаем, да, какая, какая, как правило, у нас школа, вузы, и там и среднеспециальное образование и все остальное, да. Ну и, наверное, это все еще из детства приходит, когда часто родители, например, в детстве пренебрегают желаниями своего ребенка, да. Часто такие фразы, возможно, вы свой адрес слышали: несу свой нос, чужой вопрос, да. Например, когда родители за столом где-то разговаривают. Обсуждая какие-то, я не знаю, переезд там, или какие-то крупные покупки, или там еще что-то, да, ваши поездки там, хотите вы, не хотите, вас вообще не спрашивают, да, это все с детства, и вот это вот такое отношение, когда вас, ну, грубо говоря, опускали, да, морально, оно у вас и сформировало вот это вот отношение к себе, что, ну, ничего страшного, там, перетерплю там или может там, я не знаю, у него там собаку переехала или еще что-то у него случилось у этого человека, что он вот так себя ведет. Давайте еще продолжим. А, про конкретных врагов, да, вот, вот те враги, на которых вы сейчас смотрите этот вариант, что они, какую дичь они с вами хотели сотворить, да. Ну тут сразу уходит королева мечей. Это, скорее всего, женщина. Да? Как бы тривиально не звучало. Что она хотела? Она хотела вашу... Как бы выехать за счет ваших финансовых каких-то... За счет ваших финансов. Вот. Вашего финансового канала, можно так сказать. Материального канала. Чтобы вы просто не смогли нормально на работу устроиться. Чтобы вы... Побирались там, постоянно в долги залазили, я не знаю, да. А, то есть а, прослыть таким, чтобы вы прослыли таким человеком, которого ну, ненадежно абсолютно, да. Ну, потому что если по части там эзотерики мы сейчас говорим, да, то, скорее всего, это было сделано для того, чтобы вы просто, ну, не знаю, ну, превратились в бомжа, что ли, вот так вот. Вы элементарно, то есть до такого довести, чтобы вы не смогли себе элементарно а, проезд там, не знаю, оплатить. А, я уже не говорю о покупке каких-то новых вещей, продуктов, да, питания, там, первой необходимости. Вот об этом тут речь идет. Зачем этот человек? Что он преследовал? Ну, человек... Считает, что вы не достойны того статуса, который вы имеете на самом деле, да. Человек считает, что вы, ну, жопа поцелованная, не знаю, с золотой ложкой во рту, да, я не знаю, родились, что у вас слишком все хорошо для такого набора характеристик, да, как у вас. Что вам слишком все легко достается, что вы не чешете там извилины, да. Там, где этот человек просто измывает, не может, но у него не получается. Он считает, что высшие силы неправильно распределили в вашем отношении, да, и, и по отношению к нему также а, эти ресурсы, да. Считает, что вас надо спустить с небес на землю. Вот о чем тут речь. И тут даже я не говорю о зависти. Тут, тут у человека четкое убеждение того, что вы... Вы челить и ваше место у параши. Вот и все. Что я еще могу тут сказать? Вот, такой вот такая вот женщина к вам вот, пришла тут на расклад. Хорошо, ладно. А что в итоге получила эта, эта, эта так называемая врагиня? Ну, вас раз... Вас, а, раз как это... Пути дорожки развели, короче, между вами. Абсолютно. Причем тут еще и высшие силы мешались. Вы, скорее всего, либо сами обращались, да, куда надо, либо сами себя там уже... А, прокачали, да, а, уже, уже ну все уже некуда там уже и так понятно, вы да, осознали, да, что с вами на вас какое-то воздействие идет, что это все искусственным путем сделано, да. А, не потому, что вы там какой-то плебей, или там, не потому, что вы чего-то не можете, а просто, ну, реально, по факту, ну тут очевидно уже стало, уже и для вас, да, а, человека с низкой самооценкой, даже для вас стало это очевидно. Ваши дороги развелись по разной стороны, да, и у него как бы пошла обраточка. А, смотрите. Скорее всего, этот человек куда-то подался, а, ну скажем так, а, вахты каким-то методом таким работать, да, не, не, не факт, ой, вернее, не а, а, вернее, не-не, а, скажем так, Скорее всего он вахты поехал даже в какое-то другое государство, да, там я не знаю, как сейчас модно в Южную Корею, да, подрабатывать, а куда еще у нас кто-то на север, на крайний, да, и так далее. Ну, то есть человек сейчас вынужден, у него даже не хватает, скорее всего, денег на то, чтобы самому себе жилье, да, снимать. И этот человек вынужден вот ютиться с людьми из других, да, мест нашей необъятной, да, планеты, скажем так, и работать ну, задорма, не за не знаю, но ему этих денег явно не хватает. Очень много расходов, и, скорее всего, он попал в ту ситуацию, в которую, которую пережили вы в свое время, да. Ну только, наверное, в несколько раз сложнее ему приходится в силу того, что он как бы за, за, за чужой счет выехать хотел, Она вернее, да, в нашем случае. Вот. Че, ну за что боролась? На то и напоролась по, по делам. Хорошо. А, так. А чем у вас научила? Давайте посмотрим все эта ситуация. Ну, по карте Императора и э, Луне, ну, мне кажется, тут все очевидно. Вы научились отставить свои границы, да, а, показывать свой характер. А, ваша интуиция прокачалась серьезным образом. Возможно, вы начали свою защиту там, да, возделывать. А у вас не так просто один раз там, в год, я не знаю, светил какой-то амулетик там и им пользуешься. Нет, вы периодически подзаряжаете свой защитный круг своих близких, да, и у вас уже так просто на крючок вы не попадете. Вот. Сейчас вы очень грамотно выбираете свое окружение, людей, да, если что-то там и как-то вы чувствуете воздействие, то это, скорее всего, уже вы на физическом уровне, я не знаю, у вас, возможно, голова начинает побаливать, или, я не знаю, вы чувствуете, что ваши близкие начинают как-то ссориться, ну, на, на ровном месте, ну, для вас это уже маяк для того, чтобы там какие-то диагностику элементарно да, провести. Вот. Ну и, наверное, на этом я пока закончу с первым вариантом. Спасибо, что смотрите. Надеюсь, вы уже подписаны. А мы переходим к следующему варианту. Так. Второй вариант. Я приветствую вас. Какую дичь с вами хотели сотворить ваши враги. Знаете, я как таковых врагов здесь не вижу. Вообще, вот честно. Я здесь их не вижу. Давайте еще попробуем, какую вещь с вами хотели составить в время. Ну, все, кто это Если и было, то это очень давным-давно. Я не знаю, какие стародавние времена, да. И они уже явно хлебнули говна столько, что. на всю жизнь вперед хватит, да, еще на следующую. Вы тут, как бы, все за всех знаете. У вас, э, знаете как, вы такой человек, у вас такая позиция, не знаю, среди родственников, возможно, или даже, не знаю, на работе. Вы очень легко находите общий язык с людьми. Вот вы реально, у вас этого не отнять. И люди вам э, сами какие-то свои секретики, дам, да, вот два часа с человеком первый раз встретились, два часа пообщались, и все, он ну, вам уже, не знаю, полжизни рассказал. Ну, или там самые постыдные, возможно, даже вещи, да, ну, каких-то, не знаю, ну мероприятиях там типа в гости пришли не знаю если вписка там или еще что-то как это нынче называют и все человек человек вас первый раз видит, и он уже готов он реально всю подноготную про себя рассказать и и знакомых знакомых то есть вот так вот друг на друге вот он любит э, как-то вот так вот вам всю, всю информацию да, докладывать вот вы реально все обо всех знаете Люди реально, которые вот что-то хотели, было даже есть какое-то воздействие, да, которого я сейчас не вижу, но оно, скорее всего, было давным-давно, не один год тому назад, да, а они уже свое получили. Получили так, что мало не покажется. То есть от них уже отвернулись все, да? Ну, как, как бы видно по карте отшельника, то все вот, да? А вы такой лучик солнца, который всегда приятно видеть вот, людям в своем окружении. Вас всегда приглашают куда-то. С вами классно, вот людям реально с вами классно находиться рядом. Просто, чтобы вы даже не разговаривали, просто хотя бы дышали одним воздухом с человеком. Вот настолько, да? Вот. Ну, что говорят? Ну, бывает, там пару фраз, может, перекинутся, там какие-нибудь сплетни потрещат, так, да, почешут. языком из серии. О, это видела, там улитки, там спаги новые, там, да, не знаю, там, тысяч за двадцать я такие видела. Ну, вот живут же люди, вот так вот из этой серии, да? Или я не знаю, вот она там купила себе там, не знаю, что еще, мойку для машины, там, да. Вот живут же люди, да? Вот, ну, вот с таким, типа, с подтекстом зависти, да, но при этом конкретно к вам оно не предназначено, вот этот посыл. Потому что люди знают, что вы сами ни о ком, как бы, не злословите, вы не такой человек, да, и вас судят по поступкам, то есть даже вот, ну, вызываете вот вы уважение у посторонних. Поэтому даже вот люди, которые, ну, ну, вас вообще не переваривают, да, то не переваривают они, они не переваривают они вас только потому, что они сами не могут себя достойным образом преподнести в обществу, понимаете? Вот нет у них вот этого кодекса внутреннего, как у вас, да. Таких, как вы, людей, их мало на самом деле, с которыми действительно приятно общаться в любом вообще на любые темы, в абсолютно в любом коллективе. Вот вы к таким людям относитесь. Наверное, это будет самый короткий вариант, да, который тут я сейчас рассматривала. Надеюсь, я вам чем-то помогла. Подписывайтесь на мой канал обязательно. И жду вашей истории. А мы переходим к третьему варианту. Так, третий вариант. Я вас приветствую. Какую дичь с вами хотели сотворить вашего рода? И с вами хотели сотворить враги. Это... Тут, смотрите, что выскочила, мака Сила. И тут человечек-труженик такой, да? Скорее всего, даже вы находитесь в, активном бо... в активных боевых действиях. Вот о чем тут речь. Причем уже борьба двух практиков, ну или вас в качестве практика и человека, который против вас действует за счет, возможно, другого, да, человека, к которому он обращается. Ну, тут сразу вылезал как бы, да. Сразу идет тема родственников, абсолютно. Либо темы родственников, а, ну, таких не совсем дальних. То есть это не родные самые, да, то есть из одной утробы, как говорится, да. Это, возможно, двоюродные или троюродные родственники ваши. Так. Смотрю, есть зависть на ваши отношения. Вот, лютые, причем не у одного, возможно, человека, а там у всех вот этих вот, не знаю, кто к ним кто вот к вашему врагу ближе по родственным связям, там, не знаю, их и, и этого человека родные, там, братья и сестры, вот они у вас, вообще прям, все, у всех, скорее всего, там, не, личная жизнь сложилась не очень, и все, все прямо это завидуют, есть такое, Финансам тоже вашим завидуют, и все это, знаете, в как-то и не за один год, то есть происходит. Это какая-то копилась вся, вся вот эта вот ненависть к вам. Живете вы на расстоянии. А сейчас вообще, то есть полностью ликвидировали человека из своего пространства. Просто-напросто вот вы вообще не общаетесь. Что с человеком с вами хотел сделать? Тут даже, даже могло бы дойти до очень печальных последствий, вплоть до, возможно, критического состояния на грани с летальным. А, или же еще, может быть, а, ну, чтобы вы реально заболели. Чисто реально заболели. Вот причем такой вот тяжелой формой различных болезней. Да. Чтобы вы долго мучились, чтобы вы ездили по разным, не знаю, знахаркам, по разным врачам, и все от вас, ну, все на вас руки просто, знаете, вот так махали и, типа, сказали, говорили бы, не, я этим не буду заниматься. Тут уже нечего там, да, не лечить, нечего делать, то есть тут уже ничего не поможет. Вот до такого бы дойти. Главное, чтобы вы реально дико долго мучились. У вас очень сильная, у вас очень сильная, скажем так, роду, как бы объяснить это, роль, да, и ресурсы, которые на вас распределял этот род, и это очень сильно не нравилось вот этим вашим врагам. Даже, скорее всего, не э, вы катализатором-то были, а ваше ответвление, ваша ветка семейная, понимаете? То есть это еще, возможно, ваши родители что-то между собой там не поделили или какие-то обиды с детства, да, и это все переросло, вы знаете, вот когда уже вот вербуют, да, вот свои, де, своих детей, да, а с детства приучают к ненависти, вот к какому-то. Вот такое ублюдское отношение, да, что, типа, сам не добился, блядь, и думает, что, типа, вот она там выбилась, и вот это вот, не знаю, ваши родители выбились в людей, и они, они козлы какие-то там, я не знаю, еще что-то. Я ни в коем случае не хочу сейчас никого, да, оскорбить, кроме как ваших врагов. И вот, вот такое. блин, я не знаю, как мне просто вот у самой у меня сейчас пукан подгорит, реально. <свят> <свят> я надеюсь, вы поняли, что я хотела вам сказать, да, вот это вот э, блядское, реально, блядское такое отношение, даже не потреблядское, а блядское. Хорошо, что у меня контент 18+, да, а, у меня можно материться, <свят> если что. Короче говоря, что я тут хочу сказать? Вот, вот не выбились в свое время, да, вот, я не знаю, пробухали, прогуляли вот это вот, да, Время, когда надо было на ноги вставать Не знаю, спинись там или еще что-то Они сделали там, с наркоманились Кто с чем там занимался Уж что-то как бы не суть важна. и вот дети вот у них появились, и, и детей вот наускивали на, усики мыли, на усики. Вот, смотри, а тетя Таня, там, и дядя Боря. Вот их дети, они вообще там в шоколаде. А на самом деле они нам в детстве там вот это, вот это сделали. И вообще они козлы, короче, и ты с ними не дружи. А если и будешь дружить, то там только для выгоды. Вот это вот, понимаете? И вот такое отношение, что. А не знаю, даже вот касательно да, наследства или еще что-то, вот вот это вот прям... Даже где их, блин, и рядом не стояло, вот им э, надо залезть туда, понимаете, вот в это наследство. Вот тут про вот это вот, Четко чё, вот про это тут говорят. И вы просто, как понимаете, э, крайний тут, как крайний человек оказались, вот и всё. Хотя вы абсолютно достойны того, что вы добились, что вы, вам принадлежит, что, э, что вы имеете, да, и как бы, ну, с их, с их, как бы, да, я не знаю, точки зрения, это вообще не так. И вот реально они до сих пор вас, вот вас гасят, пытаются гасить. Конечно, у них ни хрена ничего не уходит, но я ну, у нас тема расклада, что они хотели с вами сделать, какую дичь, да. Но вот вы слушайте, да, они хотели у вот вас забрать то, что они считают по праву им принадлежит, то, что я не знаю, заработали потом и трудом ваши родители что вы заработали, да, там, где вы помогали. То есть они это все обесценивают, да, но ну, о себе приписывают какие-то несуществующие заслуги, абсолютно, да, и считают, что они в своем праве. Вот праздник. По-другому никак не скажешь. Вот вопрос был, а что я им за это сделала, да? А Ну, вы знаете, вы представьте, э, э, накол вот э, вот эту вот э, пытку, когда накол сажали. Вот это, это их жизнь сейчас так сажает. Прямо реально, вот даже вот собственный рон да, вот, я так понимаю, обращались к роду своему. Типа, что за несправедливость, примите меры, да, как органы власти. И все, их сейчас прям на кол сажают, вот реально. Метафорический образом выражаясь. Все, им. Им пиздец, что я могу сказать. Вот третий вариант. Вот реально, у меня пукант горит с ваших врагов. Я надеюсь, они землю жрать будут понимаете то что они хотели сами сотворить сейчас они в тройном размере пожинают сами и болячки и, и все остальное сейчас в них нацепится и не только кстати на них скорее всего это отразится на их последующих поколениях пока они не вымолят это все видите вот карта даже подтверждает ну вот а у вас я вот спрашиваю что у вас а у вас все Шестой аркан. Ну, тут как бы все понятно, да? Благодать. Кстати, даже, возможно, в ближайшие три года у вас, скорее всего, это все восстановятся, те ресурсы, и в том же в тройном размере, да, ну, скажем так, еще с. Учетом того, что вы моральный ущерб какой-то понесли же в любом случае, да, и, и вы не добились, пока вот эти воины ваши происходили, вы же не добились того, чего вы могли достичь. И это все вам, навер... вы наверсаете в ближайшие три года. Я вам гарантирую это абсолютно. А этих людей по ветру пустят, жестко прям. Ну, ладно, давайте еще. Вот я спрашиваю, а какую какой дичь, да, вот они хотели с вами сотворить, и вот тут карты говорят о том, что то, что я уже раньше описывала, да, но за это уже реально есть не только высшие силы, но и высшие силы вашего рода. Да, им просто закрыт путь. То есть я не знаю, насколько там они в даже, наверное, в реинкарнации это будет отражаться. По карме, они, короче, бахнет, и, скорее всего, они, ну, очень прям серьезно у них, у их души, я бы так сказала, даже пострадают в дальнейшем. Да. Заработали они себе, конечно, карму. От просто. Это вот потребляцкие люди, реально, вот они хотели за ваш счет выехать. Тут прям четко, причем, знаете, они даже сил не жалеют на то, чтобы как-то это вас опустить. Кому-то там обращаются, бегают, не знаю. Видимо, есть такая возможность, да, у них там колдовка ходить. Странные, блядь, люди вообще, конечно. Ну ладно, я надеюсь, третий вариант мы с вами вынесли что-то из этого расклада. Надеюсь, я вам помогла. Подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки обязательно, и обязательно э, оставьте комментарии, что у вас там, какая история, э, вот, мне будет это обязательно важно, обязательно, обязательно. Мне реально просто уже ум за разум От таких историй прям провокационно очень, очень близкие ко мне Поэтому у меня пукан подгорает Надеюсь, вы это понимаете Все, четвертый вариант Я Какую дичь сами хотели сотворить ваши враги Смотрите, тут, возможно, на некоторых смотрящих, да, кто выбрал вариант, делали приворот или уморочку, я не знаю, как это сейчас называется, я не сильно в терминологии шарю, да, но вы, я надеюсь, поняли, что я хотела сказать. То есть на вас воздействовал какой-то, ну, мужчина тут сразу, да, могу сказать. Либо это человек, который, ну, если мужчина выбрал этот вариант, либо этот мужчина это практик, да, к которому приходила, там, я не знаю, ваши бывшие там просила там вас приворожить. Либо это если вы женщина, тот мужчина, с которым у вас были отношения. Вот. Он пытался на вас таким образом повлиять. Тоже так же. Абсолютно. Judy Манипулятивные какие-то моменты были в вашем отношении, да. А -а -а, момент обесценивания, момент а -а, потребительства, да. То есть вас перепрограммировали под этого человека, да? Из вас делали виноватые, там, виноватого. Вы по непонятному, вы как бы мозгами понимали, да, на тот момент, что а -а, вас просто дурят. Но в душе, вы как-то, знаете, не на месте были. И вам это все под таким соусом заливалось в уши, что вы просто себя виноваты, не чувствовали. И, и поэтому на поводу были у человека. Вот тут, видите, смотрите. Ну, тут разбитая любовь, как бы, да. Это не ваша разбитая любовь, а разбитая любовь того человека, который эту работу, собственно, сделал против вас. То есть из, из императрицы, да, хотели сделать шавку какую-то, я не знаю, беспородную. А в итоге я спрашиваю, что получили. Получили вон королеву мечей. Женщину, которая выросла, да, на этих отношениях. Которая стала обороняться, да, уметь это делать эфиричным образом абсолютно, да. Которая... Нашла себя, да, вот этот вот резонанс почувствовала и решила идти по своему уму и разуму, и по своему ощущению, мироощущению, да. Раставить начала себя выше остальных. Ваше мнение впереди. Остальные подождут. как бы. И даже мир подождет, пока вы там не решите. Нужно вам что-то там как-то действовать или нет? Вот я спрашиваю: а что этот человек, да? Ну, посмотрите, он хочет пойти в новое, но тут ему переграждает путь карты дьявола. О чем это говорит? Ну, о чем это говорит? О том, что человек на самом деле э, не один и не два а больше даже трех скорее всего, раз, будет натыкаться на такие отношения, которые навязывал вам. Его будут тюкать прямо вот в этот момент, чтобы он проработал сам себя, как бы не сурка, понимаете? Вот пока ты, мразь, вот, если почувствуешь себя в той шкуре, да, вот ты не выйдешь из этого круга сансара Так и будешь гнить здесь, падла. Да, а у вас, а, смотрите, вот, вот он будет гнить вот это вот, будет прорабатывать, и не один год, скорее всего, да, а у вас все вот по силе, вы, то есть вы вышли, то есть вы свое лицо не потеряли, из той ситуации вы вышли победителя. Да, возможно, сперва так не казалось никому, даже вам, собственно, но сейчас, по прошествию лет, возможно, да, ну или месяцев, вы уже осознали хуис из ху, да. И не только вы, а все остальные. А люди вот учатся, учиться будут дальше на своих ошибках. Ну вот смотрите, я спрашиваю, а что хотели-то в вот, итоге? Для чего все это нужно было, сэрбор, да? Смотрите, вот, видите, хотел... Человек, у человека вот внутренних качеств не хватало для того, чтобы к вам, да, как, как к императору то есть император, императрицей, да, как равно ему быть с вами. А, он не понимал, что он звезду с неба сорвал, да. Он посчитал, что он за ваш счет выйдет, как жигало какое-то, да. Ну, вот реально, то есть за ваш, за ваш счет, за ваши ресурсы он себя приподнимет. Ну на самом деле, где он, блин, а где вы? Вот где он, Паша ебучий, да, И где вы? Где вот он, где он, где вы, да? И все. и то есть он в итоге обратно вернулся к тому, с чего начал. Вот и все. Да. Ну а у вас-то что сейчас? Вы прям что-то совсем мошенники. Ну, надеюсь, не будете, да, ну вот смотрите, у вас нету такой необходимости крайней, да, идти, ну да, израненный, конечно, человек душой, но тем не менее, да, вот вы как-то научились ценить себя, в развитие пошли, да, У вас сейчас больше занимает вопрос самой по себе жизни, да, то есть для вас момент, там, не знаю, семьи, да, немножко на второй план отошел. вы сейчас прорабатываете сами себя, да, свои впечатления, то есть какие-то, я не знаю, вещи начали а, делать, ну, на которые вы думали, ну, потом когда-нибудь, да, сейчас вы эти вещи прорабатывать стали, возможно, вы путешествуете, занимаетесь какими-то волонтерскими делами, там, а, занимаетесь каким-то интересным делом новым для себя, да, открываете, какие-то делаете открытия, получая новые впечатления, вы сейчас жизнью занимаетесь. В принципе, да, это хорошо. Ну, давайте для вас, для вас четвертый вариант вытяну карту. Что у вас, когда там с любовью достойны у вас, когда у вас это всё -то Ну, блин, вас, походу, высшие силы ведут. Оно само придет тогда, когда как бы, нужно будет <свесколько> времени и вам, пространству и вам. То есть, когда вы успокоитесь, вот это умиротворение получите свое, вот, тогда у вас оно все и придет. Как правило, так и происходит на самом деле. Когда реально не, не ожидаешь, да, оно и приходит по счастье. Ну, я имею в виду в плане в лице другого человека. Вот. Поэтому надеюсь, я вам всем помогла. Жду от вас подписки, обязательно комментарии. И до следующих встреч. Всем пока-пока.